так я запустил эту игру на ну, все, минус косарь дружили так новая игра ну давай начнем а -а -а, бревно о, веселится Ну все это конец игры да? я я думал и дальше о, чей то дом о топор ура я пришел с миром дома да, с этой дурацкой доска о привет семейка как у вас дела ну, ну ладно не буду отвлекать не бойся меня я всего лишь пришел к тебе в этом и сумал тебе топором. все, Типа, я с миром, братан. О, какая прикольная рука. А, тут еще и ключ был. Ну, неплохо. Его тоже надо взять. Привет, мешок костей. Пока, мешок костей. Братик, ты считаешь, это безопасно быть э, на двери по реке? О, мультики. Ура! Ну, мааа. Какая школа? Тихо-тихо, идем в столовку с того, вкус едой. Идем в столовку с того, по едой, никто не должен знать. Это налетят как воры. А -а -а -а. Марья Ивановна, извините, я, я принесу деньги на шторы. До свидания. Я свой, я свой. Марья Ивановна, я потом занесу, я потом занесу. уже уроки закончится. Ну все, дожили. бомжем тут. Ну все, ребят, это дурка. Бегающие овощи. Еще больше бегающих овощей а это от крабы откуда они? А, это руки, понял. Братан, ты как-то залез, давай обратно. Все, дядь, сваливаем. Вентиляция. О, дрищ! Какие странные комнаты. О, шестая, давно не виделись. Ты сколько растишки съела, ты, ты, ты чего? Это, это же опасно. Странное у вас день рождения, конечно. И декорации тоже странные. Ну, давайте дружно посидим. Титры, титры, титры.